guns. Lots of guns. Okay, so what do you need? Guns. Lots of guns. Yeah, boy. Yeah, Да, лаборатория не зря нужна. <speaking in the> cook <background> you, you your mom gay no you <laughs> <speaking in the background> Очень-очень-очень... Я возьму оба. Райдеры здесь только мы одни. Стоп. Ты почему так с ними грубый? Не понимаю. Мало того, что вы скрытили СКС. А, эти парни нас знают. Да, пойдемте. Мне рассказывали об этих существах. Это дневальный. Дежурный паратина выход, Сука. Рота то ну заткнись, сука. Убляк. Ох, вообще похуй. Ох, похуй, похуй, похуй, похуй, похуй, похуй. Да и все, и похуй. Похуй, похуй. Да и похуй. Вообще похуй. Похуй. И вдруг с утра на работу уже два мелких малолетних жулика за мной идут. А дома жулик номер один, жулик номер два. как Пригожин классно э, расходует бюджетные деньги, которые он разворовывает, поставляет тухлые продукты в московские школы. Вот так каждый день с утра и до вечера. С утра и до вечера. Иду на работу, за мной тащится. Иду с работы... Два таких же клоуна за мной тащится всегда. Сука, блять. Сколько раз говорил, блять, не лезь сюда, блять. Твой, блять, холодильник. Вот твой холодильник. Крути, наваливай, накручивай. Э, чувачек, а можно мне самую пизда? Ты слишком здесь я, чтобы прям. Девчонки, мы сегодня остались без работы. Пойдем, мой сладенький. Ты можешь быть красавцем, талантом и качком. А можешь раздолбаем уродом и торжком. Но что определяет? Наша держава, Марсель, ты не будешь ставить этот диск? Шамана, Всех шамана, Я в твои... Так, позже метро. Без метро? Угу. Это как? Ну, ассасины без ассасинов же как-то могут. Справедливо. Сколько должен зарабатывать мужчина? Ну, пусть 300 будет. Ну, от полмиллиона. Все, пошел вены скрывать. Да хуй, я лучше подрачу и сэкономлю. Он, блядь, Россию поднял с колен, блядь. У вас какой доход? Ну, начинается. Никакого у меня дохода. У меня наступление горит. Зачем звал? Хочу кое-что показать. Хорошо. Я роботом поёт. Чудес. Саня, Саня, Саня. Саня, я аж в охране. Саня, Саня. Саня, ты в порядке? нам, ты в порядке? Саня, Саня, ты в порядке? скажи нам... В туалет. Я тебя не отпущу. Не сделать это тут? Нихуя себе. Сделать это на тебя? Охуеть, ебаться в рот. Значит, такой очень личный вопрос от одного из наших зрителей. Какой совет от вашего отца вы передали бы вашим внукам? Врать. Я часто это делаю. У кнопки РТ отвалился магнит. Ну, думаю, ладно. Я с ним пошел в магазин за суперклеем. Ну и надышавшись им, мне стало вообще похер. Мы дадим следующее определение предела последовательности. Число А называется пределом числовой последовательности Xn. Тогда... Слежая, разваристая, очень вкусная. Я не хочу на завод, я только с завода. точить я электрик. Иди, нахуй. Малыш, что О, О, О, Нет, 12 сотен лет. А выглядишь на все 12 тысяч. нахуй. Сама пошла осталось ее только толкнуть я думаю что она должна упасть это было эпично Как говаривал один мудрый пиздюк: мужчины с Марса, а женщины любят хуй. Женщины с Венеры. великий, добрый. Электровафельница. Супер. Ай, Эта игра популярна среди аутистов. Зачем ты об этом спрашиваешь? Просто она мне начинает нравиться. Появилась группа, в которой публикуются так называемые православные аниме-иконы. <сказывает> ну, <Но> привет. <связывая> Неплохо. Прям ништяк. Охрененно! Зизжусь. Неплохо. Прям ништяк. А? Ответит доктор мне прямо в лоб. Все потому что. Да потому что. Да потому что. Ты долбоёб.